Лайдинг 3-1. Система наведения снова на связи. На борту полный боекомплект управляемых бомб. Запрашиваю разрешение. Лайдинг 3-1. Разрешаю вступить в бой. Высота минимальная. До подлёта 5 секунд. Так пошли. Подтвердите первичные удары по каналу предатора. Сэр, похоже все точки обезврежены. Отлично, Сэндман. Мы восстановили контроль над Манхэттенами, отодвинули фронт к реке. Наша следующая цель. Командный штаб русских, подлодка класс «Оскар-2». Ракет на ней хватит, чтобы сравнять с землей восточное побережье. Ударим немедленно, не давая контратаковать. Принято. Наше задание. Проникнуть на судно, захватить мостики, обратить оружие против их же флота. Объединитесь с морскими котиками и сделайте тело. Удачи. Собирайтесь, парни! Где точка заброски? Туннель бруклин Баттери. Я думаю, он разрушен. Точно. Команда СДВ-4, металл 0-1 на связи, односторонняя проверка связи. Принято, 0-1. Слышим вас отлично. Линия эхо захвачена. У нас есть разрешение действовать. Мы в одной минуте. Только побыстрее, мы не хотим тут весь день проторчать. Без нас только не начинайте. Почти готово. Основная точка входа открыта, оставайтесь вместе, здесь легко потеряться. Помочь. Держитесь на 2, 9, 5 градусов. 300 метров до встречи. Металл-01. Вижу вас на трекере. Принято. Подходим к точке контакта. Команда котиков должна быть прямо над нами. Вижу их. Подлодка в пути. Времени на перехват мало. Принято. видите. Внимание на сценарий. Здесь русские мины. Следи за локатором. Мина. Держись на курсе. Справа, справа. Еще одна мина. Прошли. Стоп, мы на месте. Цель близкая. Оскар два. Восемь часов. Отлично, мы подготовим отход. Взрываю! Оверлорд, металл 01 на связи, подводка всплывает, приступаю к атаке. Принято 01, возвращайтесь к основному заданию. открывается. Контакт! Лежут из люка! Готовится они хотят уничтожить подлодку. Действуем быстро! И готовится. Установи взрывчатку на дверь. <звы> Зона под контролем. Отлично, ключи запуска у меня. Оверлорд Металл 0.1 на связи. Контрольный пункт Нептун. Прием. Принято 0.1. Подтверждаю Нептун. У меня есть ключ для запуска ракеты. Получаю коды. Координаты по сетке. Танго, виски 056628. Координаты подтверждены. Огонь по русскому флоту через 30 секунд. Прост. Пульта управления. Два, один, давай! Оверлорд, ракеты готовы к запуску. Принято. Команда Котиков ждет вас. Пошли, пошли! Принято металл один. Подтверждены попадания ракет по целям русских. Все основные угрозы устроены. Хорошо поработали, друзья. Это войдет в учебники. Спасибо, оверлорд.